Глава 36. Ковчег Завета Ковчег Завета – священный ящик, предназначенный для хранения десяти заповедей, закона, данного самим Богом. Ковчег считался славой и силой Израиля. Знак Божьего присутствия пребывал на нем днем и ночью. Священники, совершавшие перед ним службу, посвящались на такое служение особым образом – они носили нагрудники, в которые вставлялись разные драгоценные камни, соответствующие тем, которые находятся в основании стены города Божьего. На них выгравированы имена двенадцати колен Израилевых, обрамленные золотом. Это было роскошное, прекрасное изделие, которое надевалось на плечи священнику, закрывая его грудь. Справа и слева на нагруднике находились два больших сверкающих камня. Когда судьям приходилось сталкиваться со сложными вопросами, которые они затруднялись решить, то их направляли к священникам, а те вопрошали Бога, который давал им свой ответ. Если он давал согласие, благоволил, то драгоценный камень справа освещался ареолом света и славы. Если он не давал своего согласия, то, казалось, дым или облако окутывали драгоценный камень по левую руку. Когда они спрашивали Бога, и ли их войскам в бой, то драгоценный камень справа, озаренный светом, будто говорил «иди, будет успех». Камень слева, затененный облаком, предупреждал «не иди, успеха не будет». Когда Первосвященник раз в году входил в святое святых и совершал служение перед ковчегом, там, во внушающем благоговение присутствии Божьем, он вопрошал Господа, и тот нередко отвечал своему слуге слышимым голосом. Когда Господь не отвечал слух, то позволял священным лучам света и славы покоиться на Херувиме с правой стороны ковчега, выражая одобрение или согласие. Если же просьба отклонялась, то Херувим, Херувима слева окутывала облако. Четыре ангела небесных всегда сопровождали Ковчег Господень во всех его странствиях. Их задачей было защищать святыню от любой опасности и выполнять любую задачу, необходимую для служения у Ковчега. Иисус, Сын Божий, сопровождаемый небесными ангелами, шел перед ковчегом, когда он приблизился к Иордану, и воды расступились от его присутствия. Христос и ангелы стояли подле ковчега и священников в русле реки, пока весь Израиль пересекал Иордан. Христос и ангелы сопровождали народ Божий, когда те с ковчегом обходили вокруг Иерихона и, в конце концов, разрушили крепкие стены города и предали Иерихон в руки Израиля. Первосвященник Илий доверил своим сыновьям возвышенное служение священства. Лишь Илию дозволялось единожды в год входить во святое святых. Сыновья же его служили у входа в Скинию возле алтаря всесожжений и совершали жертвенное убиение животных. Они постоянно злоупотребляли этим священным положением. По своим наклонностям они были эгоистичными, жадными, ненасытными и расточительными людьми. Бог упрекнул Илия за его преступное пренебрежение в воспитании своих детей. или лишь порицал сыновей, не предпринимая никаких более суровых действий. И после того, как они были определены священниками, или узнал о том, как они мошенничали, беря подношение у сынов Израилевых, о дерзком нарушении закона Божьего и жестоком поведении, что привело Израиль к греху. Об их преступлениях знал весь Израиль. Или урезонивал их. Он объяснял им, насколько чудовищных грех. Это не было прегрешением человека перед человеком которое мог бы искупить священник. Если сами священники грешат против Бога и демонстрируют открытое презрение к его власти, то кто же должен это искупить? Они не вняли увещанием своего отца. Или бывший судью и первосвященником в Израиле, отвечал за поведение своих сыновей. Ему следовало немедленно лишить их сана и судить так, как они того заслуживали». Он знал, что если поступить по справедливости и истине, то его сыновья должна быть казнены за свой отвратительный пример, явленный Израилю. Если позволить виновным занимать положение священников израильских, то народ станет относиться к преступлениям легкомысленно и презирать жертвоприношения. Господь через своего пророка обличил Илью.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 Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Первая книга царств, глава 2, стих 29-30. Чрезмерная любовь Илья к сыновьям сделала его несправедливым судьей. Он закрывал глаза на их грехи, которые осудил бы в других. Через пророка, Господь сообщил Илию, что раз он позволил сыновьям и дальше оставаться священниками, тогда как они склоняли Израиль к греху, то из-за нарушения ими его закона он поразит обоих его сыновей в один день. Поскольку Илий пренебрег своим священным долгом, Бог накажет их, им обоим предстоит погибнуть. Этот пример оставлен в назидании родителям, которые считают себя последователями Христа, но не обуздывают своих детей, а просто укоряют, как или, говоря, «Для чего вы делаете такие худые дела?» Они мягко увещевают, но не пресекают их беззаконий. Такие люди наносят урон делу Господнему, потому что пренебрегают данное им от Бога властью, дабы усмирять зло».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 что никакая жертва не могла искупить столь мерзкого греха. Эти грешные священники осквернили жертвы, которые символизировали Сына Божьего, и своим богохульным поведением попрали кровь искупления. Самуил передал Илию слова Господа, и тогда сказал Илии: «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». Первая книга Царств, глава 3, стих 18. Или знал, что Бог опозорен и понимал, что согрешил пред Богом. Он утверждал, что Бог справедлив, наказывая его за греховную нерадивость. Или поведал дому Израилю слово, обращенное к нему через Самуила. Поступая так, он намеревался исправить в некоторой степени свою прошлую греховную небрежность. Беду, предсказанную Или, не пришлось долго ждать. Израильтяне воевали, воевали с филистимлянами и были побеждены. Они потеряли в сражении четыре тысячи воинов. Евреи были напуганы. Они знали, что если другие народы услышат об их поражении, то захотят пойти на них войной. Старейшины Израиля решили, что причина их поражения в том, что с ними не было ковчега Божьего. За ковчегом послали в селом. Они помнили о чудесном переходе через Иордан и о легком завоевании Ирихона, когда ковчег несли перед народом. Потому они решили, все, что им нужно, это принести ковчег, и тогда победа над врагами им обеспечена. Они не понимали, что их сила заключалась в подчинении тому закону, который находится в ковчеге и представляет самого Бога. Запятнанные грехом священники Офни и Финеес находились рядом со священным ковчегом. Эти грешники доставили ковчег в стан Израиля. Боевой дух воинов укрепился, они были уверены в грядущем успехе. И когда прибыл ковчег Завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали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 Первая книга Царств, глава 4, стихи с 5 по 11. Филистимляне считали, что этот ковчег был богом израильским. Они не знали, что живой бог, сотворивший небеса и землю, давший свой закон на Синаи, посылал процветание и беды согласно послушанию или нарушению его закона, содержащемуся в, святом, в священном ящике». Множество израильтян пало на поле брани. или сидел при дороге и с требетом в сердце ожидал новостей из военного стана. Он боялся, что ковчег Божий попадет в руки к филистимлянам, и те осквернят его. Гонец, отправленный с поля сражения в селом, сообщил Илию, или, что два сына его убиты. Первосвященник воспринял эту новость довольно спокойно, потому что ожидал такого исхода но когда посланник добавил «и ковчег Божий взят» или упал с седалища навзничь, сломал хребет и умер. Он разделил гнев Божий, обрушився на сыновей, ведь в значительной степени вина за их преступление лежала на нем, ибо он пренебрегал своим долгом и не усмирял их. Взятие ковчега Божьего филистимлянами считалось величайшим бедствием, которое только могло случиться с Израилем. Жена Финиеса на пороге смерти назвала ребенка Ихаводом, сказавши «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». 1 Книга Царств, глава 4, стих 22. Бог позволил своим врагам захватить ковчег, дабы показать Израилю, насколько тщетно полагаться на святыню, символ его присутствия, оскверняя при этом заповеди, находившиеся в самом ковчеге. Бог посрамил их, забрал у них священный ковчег, а с ним и хваленую силу и самоуверенность. Филистимляне ликовали, потому что они полагали, что к ним попал знаменитый Бог Израиля, сотворивший для них великие чудеса, вселившие ужас в врагов. Они привезли ковчег Завета в Азот и поставили его в великолепном храме, сделанном в честь их самого главного бога догона. Утром жрецы, вошедшие в храм, пришли в ужас от увиденного. Их идол догон лежал на земле лицом вниз перед ковчегом завета. Они подняли Дагона и поставили на прежнее место. Они решили, что он упал случайно. Но на следующее утро служители снова нашли его лежащим на полу, а голова и обе руки догона были отрублены. Ангелы Божьи, всегда сопровождавшие ковчег, повергли ниц бессмысленного идола, а затем изувечили его, чтобы показать, что Бог – живой Бог, превыше всех богов, и что перед ним любое языческое божество ничтожно. Язычники очень почитали Дагона, и когда обнаружили, что их Бог изуродован и лежит ничком перед ковчегом Божьим, то крайне огорчились, и сочли это очень плохим знаком для филистимлян. Филистимляне и все их боги будут в будущем покорены и уничтожены евреями, а бог евреев станет сильнее и могущественнее всех богов. Так они истолковали это знамение. Они вынесли ковчег Божий из капища и поставили отдельно. Азатян поразили великие несчастья. Господь наслал на них казни и в своих бедствиях они вспомнили о том, как он явил свою силу в Египте и как победил их Бога Дагона. Они пришли к мнению, что все эти мучительные бедствия постигли их именно из-за того, что они хранили у себя ковчег Божий. Бог хотел показать как идолопоклонникам филистимлянам, так и своему народу, что ковчег был силой и могуществом для тех, кто придерживался его закона, а для непокорных и грешных он был наказанием и смертью. Когда затяне убедились, что именно Бог евреев наслал на них страдания из-за своего ковчега, то решили, что ему больше нельзя оставаться у них, ибо говорили они «тяжка рука его и для нас, и для догона Бога нашего». Первая книга царств, глава 5, стих 7. Великие мужи и правители Азота собрали совет, чтобы решить, как им поступить с ковчегом бога Израилева. Триумфально забравши его, они теперь не знали, что делать с этим священным предметом, ибо вместо того, чтобы даровать им силу и могущество, он стал для них тяжелым бременем и страшным проклятием. Они решили отправить его в Геф, но ангелы-разрушители продолжили свою работу и там. Очень много жителей Гефа умерло, и оставшиеся не осмелились хранить ковчег дольше, чтобы Бог Израилев не истребил их всех своим проклятием. Из Гефа было решено отправить ковчег Божий в Аскалон. И когда языческие жрецы принесли ковчег в этот город, местные жители сильно встревожились и воскликнули. «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». Первая книга царств, глава 5, стих 10. А скалонитянин тоже постигла печальная участь, и многие из них погибли. Они обратились к своим богам за помощью, как это делали жители городов Азота и Гефа, но не получили никакого облегчения. Тогда, усмирившись, они обратились к богу Израилевому, которому принадлежал ковчег, дабы он избавил их от страданий, и послали и собрали всех владетелей филистимских, и сказали, «Отошлите в ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего, ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божья на них, и те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес». Первая книга царств, глава 5, стихи 11-12. Филистимляне удерживали у себя ковчег Божий семь месяцев. Они полагали, что победив израильтян и забрав у них ковчег Завета, в котором, как они думали, заключалась сила евреев, они окажутся в безопасности, и им больше не нужно будет опасаться войска израильского. Но вместо радостных победных песен по всей стране был слышен лишь плач, и причиной, в конце концов, посчитали ковчег Божий. Его в ужасе переносили с места на место, а Бог продолжал разрушение, пока филистимляне не зашли в тупик и не озадачились вопросом, что же с ним делать. Сопровождавшие его ангелы охраняли ковчег от всякого зла. И филистимляне не посмели открыть его, потому что помнили, как всемогущий Бог поступил с их Богом Дагоном. Они боялись не только прикасаться к Нему, но даже находиться рядом с Ним. Они созвали жрецов и прорицателей и спросили их, что же им делать с ковчегом Божьим. Те посоветовали отправить ковчег обратно к народу, которому он принадлежал, а вместе с ним принести ценную жертву повинности, и если Бог ее примет, то они будут исцелены. Они также должны понимать, что рука Божья – тяготело над ними, потому что они забрали его ковчег, который принадлежал лишь Израилю. Не всем этот план нравился. Возвращать ковчег было слишком унизительным, и некоторые люди утверждали, что никто из филистимлян не осмелится рискнуть жизнью, дабы нести ковчег завета Бога Израилева, навлекший на них погибель. Советники умоляли народ не ожесточать своих сердец,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 а телят их удерживали дома, и пошли коровы прямо на дорогу к Февсамису. Одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Первая книга царств, глава шестая, стихи с седьмого по двенадцатый. Филистимляне знали, что коровы не оставят телят дома, если только их не подтолкнет к этому какая-то невидимая сила». Коровы направились прямо в Вивсамис, громко мыча за своими телятами, но все же уходя прочь. Князья филистимские следовали за ковчегом до предела Вивсамиса. Они не осмелились полностью положиться на неразумных животных в деле доставки ковчега. Они боялись, что если с ним случится какое-нибудь зло, их постигнет еще большее бедствие. Они не ведали, что ангелы божьи, сопровождавшие ковчег, направляли коров к месту, где ему полагалось находиться. Жители Вивсамиса жали в поле, и когда они увидели ковчег Божий на повозке, запряженной коровами, то очень обрадовались. Они знали, что это было делом Божьим. Коровы дотянули колесницу с ковчегом до большого камня и остановились. Левиты сняли ковчег Господень с повозки, и на том месте, где остановилась повозка, они принесли Богу во всесожжение, телегу и коров, которые везли священный ковчег, а также приношение филистимлян. Правители филистимлян вернулись в Аскалон и язва прекратились. Жителям Вивсамиса было любопытно узнать, что же это за великая сила таится в этом ковчеге, благодаря которой совершаются такие чудесные вещи. Они считали, что именно ковчег облагает, обладает могуществом, не понимая, что эта сила исходит от Бога. Никто, кроме людей, особым образом посвященных для этой цели, не имел права взирать на ковчег, не скрытый по кровам, и не погибнуть при этом, ведь это приравнивалось к взиранию на самого Бога. И когда люди для удовлетворения своего любопытства открыли ковчег, чтобы рассмотреть его священные предметы, чего не посмели сделать языческие идолопоклонники сопровождавшие ковчег ангелы, поразили более пятидесяти тысяч человек. И жители Вивсамиса, испугавшись, сказали, «Кто может стоять перед Господом, всем святым Богом, и к кому он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать, «Филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе». Первая книга Царств, глава 6, стихи двадцать-двадцать один. Жители Кириаф и Арима перенесли ковчег Господень в дом Аминадава и посвятили его сына, чтобы тот хранил его. В течение двадцати лет евреи находились во власти филистимлян в унижении и посрамлении. Они раскаялись в своих грехах. И тогда Самуил заступился за них, и Бог снова с над ними. И воевали филистимляне с израильтянами. Но Господь вновь сотворил чудо для своих детей – и они победили врагов. Ковчег оставался в доме Аминадава до тех пор, пока Давид не воцарился над Израилем. Он собрал тридцать тысяч человек, избранных от Израиля, и пошел, чтобы перенести ковчег Божий. Они поставили ковчег на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава. Управляли колесницей Оза и Ахио, сыновья Аминадава. Давид и весь дом Израилев играли пред Господом на музыкальных инструментах. И когда дошли до Гумнана Нахонова, Оза простел руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, и волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Вторая книга царств, глава 6 стихи шестой Оза раздражился, потому что волы споткнулись. Он проявил явное недоверие Богу, словно тот, кто вернул ковчег из земли филистимлян, не мог позаботиться о нем. Сопровождавшие ковчег ангелы поразили Озу за то, что он не удержался и решил притронуться к ковчегу Божьему. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне к ковчегу Господню?» и не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. Вторая книга царств, глава 6, стихи 9-10. Давид знал, что он грешен, и боялся, что как Оза проявит самонадеянность и призовет на себя гнев Божий. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его». Вторая книга «Царств», глава 6, стих 11. Бог преподал своему народу урок. В то время как его ковчег, нушая трепет, приносил смерть нарушителям содержащихся в нем заповедей, он также был благословением и силой тем, кто был послушен его постановлением. Когда Давид узнал, что ради ковчега Бог благословил Авидара, то очень захотел перенести его в свой город но прежде чем Давид осмелился осуществить это, он посвятил себя Богу. Царь также распорядился, чтобы все люди, обладающие большой властью в Израиле, отделили себя от всего мирского, что отвлекало их умы от священного долга. Таким образом, они должны были очиститься и приготовиться, чтобы достойно принять ковчег в городе Давида. Пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов, и когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Вторая книга «Царство», глава 6, стихи 12 -13. «Давид снял с себя царское убранство и облачился в новые одежды, подобные тем, что носили священники, чтобы ни малейшей скверны не было на его хитоне». Через каждые шесть шагов воздвигался алтарь, на котором торжественно приносили жертву Богу. Господь даровал царю Давиду, проявившему перед народом величайшее почтение к ковчегу, особое благословение. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефот. Так Давид и весь дом Израиля внесли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничтожила его в сердце своем. Вторая книга «Царств», глава 6, стихи с 14 по 16. Гордую дочь царя Саула потрясло то, что царь Давид отложил свои царские одежды из Кипетр и облачился в простую льняную одежду – которую носили священники. Она думала, что таким образом он срамит себя перед народом израилевым. Но Бог почтил Давида на глазах у всего Израиля, излив на него свой дух. Давид уничижил себя, но Бог возвысил его, отдаив его талантами сочинительства, музыцирование и пения, которое он использовал во славу Божью. Он в какой-то степени ощущал ту святую радость, которую испытают все святые, когда услышат глаз Божий в конце своих страданий, и Бог заключит завет мира со всеми соблюдающими его заповеди. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид, и принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные». Вторая книга Царств, глава 6, стих 17. После того, как Соломон закончил строительство храма, он собрал старейшин Израиля и самых влиятельных людей из народа, чтобы вынести ковчег Завета Господня из города Давидова. Эти люди посвятили себя Богу и с великой торжественностью и благоговением сопровождали священников, несших ковчег, и понесли ковчег из Кинию собрания, и все вещи священные, которые в Скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему пред Ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. Вторая книга Паралипоменон, глава 5, стихи 5, 6. Соломон последовал примеру своего отца Давида. Через каждые шесть шагов, «Приносилась жертва Богу. С песнопением, музыкой и великой торжественностью принесли священники ковчег завета Господня на место его вдовир храма, во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху». Третья книга царств, глава 8, стихи 6-7. В соответствии с образцом показанным Господом Моисею на горе и впоследствии явленным Давиду Господом, было построено самое великолепное святилище. Земное святилище было копией небесного. В дополнение к херувимов, которые были отлиты на крышке ковчега, Соломон поставил во святом святых еще двух ангелов величественного размера, стоящих по одну и по другую сторону ковчега. Они символизировали небесных существ, всегда охраняющих закон Божий. Невозможно описать красоту и великолепие этого храма. Священный ковчег торжественно и благоговейно внесли во святое святых и поставили на приготовленное для него место под крыльями двух величественных херувимов. Пение священного хора слилось с чарующей музыкой в восхвалении Бога и когда в храме зазвучала прекрасная симфония музыки и хвалебных голосов, облако Божьей славы, прежде наполнявшее Скинию, наполнило весь храм. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Третья книга Царств, глава 8, стихи 10 и 11. Царь Соломон стоял на медном помосте перед алтарем и благословлял народ. Пав на колени и воздев руки ввысь, он вознес искреннюю и торжественную молитву Бога, в то время как собрание склонилось в почтении. После того, как Соломон перестал молиться, с небес сошел огонь и поглотил жертву. Бог предупреждал своих детей, что если они, оставив его, станут грешить, и храм постигнет бедствия. Все это свершилось через несколько сотен лет после строительства храма. Бог пообещал Соломону, если он останется верен и его народ будет соблюдать все заповеди, то этот прославленный храм во всем своем великолепии простоит вечно, как доказательство процветания и благословения покоящихся на Израиле за его послушание. Израиль, нарушивший заповеди Божьи, Творил злые дела в очах Господа, поэтому Господь позволил им попасть в плен, претерпеть унижение и понести наказание. За некоторое время до разрушения храма Бог открыл некоторым своим верным рабам его судьбу. Храм был гордостью израильтян, и они относились к Нему с любовью, граничащей с идолопоклонством, греша таким образом против Бога. Незадолго до разрушения храма эти праведники вынесли священный ковчег с находящимися в нем каменными скрижалями. Со скорбью и печалью они спрятали в святыню, где ей предстояло быть сокрытой от народа Израиля по причине и грехов и никогда больше не возвратиться к ним. Этот священный ковчег все еще спрятан, и ни один человек не видел его со времени его исчезновения».